пригласить к себе Мариану Бычкову. Спасибо. Поздравляю, Марьяночка. Спасибо большое. спасибо. Если что-то сказать ребят, девчатам, не и знаю, ты я, я хочу, конечно же, сказать, потому что я новенькая в Золушке, я работаю 6 месяцев, седьмой пошел. Но я очень Дальше. рада, что у нас вот произошло такое мероприятие, что у нас обучение. Я, во-первых, для себя много чего узнала, и, кстати, свою дочку буду учить, ой, у -у -у. как учить, и буду очень учить. И помогаю своим коллегам по работе. Но девочкам, но девочкам сертификат. я... Сертификат. Ты сертификат поставила, белый лист получила она. Ну Девочкам хочу сказать большое вам спасибо за знакомство, за общение. Такие все приятные, да, такие все добрые, такие все красивые, молодые. Вообще, Золушка процветает одним словом. И я хочу, чтобы мы всегда встречались по возможности, чтобы общались, чтобы не теряли друг друга из вида и так далее. И большое спасибо вам, девочки, большое спасибо вам, Вячеслав. Да, большие знания, честное слово, спасибо. Пожалуйста, применяйте. Я надеюсь, будем видеться. Да, обязательно. Я вас буду приглашать. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо.